Вот отсюда, да. Мы вышли небно, обвились, вкололись в противоположный небный сосочек, вышли в основание анатомического сосочка с другой стороны. Вкололись в основание Хирургического сосочка вышли. Сделали вот здесь петлю, снаружи вкол, выкол. Опять в основании анатомического сосочка. Вышли. Небна, обвились. Не обвились. Вошли небно. И вышли вот здесь, в контактном пункте, на вершине. Мы не прошиваем последним швом анатомический сочи. Очень важно, не получится, иначе шов. И вот мы здесь... Мы не делаем прокол. Что? На вершине прокол делаем? Нет, вы выходите в контактный пункт прямо иголочкой. И вот здесь вы его соединяете и утягиваете. Повторим, как вы? Мы, Мы сегодня не сделаем. Не Мы... Не нет, нет, нет. Но вы все равно должны, как бы понимать, здесь петля два раза обвивается с неба зуб. Здесь у вас в кол выкол вы совместили. Их, у вас смысл вы... вот этот шов у вас переносится вот сюда. И вот таким образом он затягивается, как кисет. Он почему еще в другой литературе кисетный называется? Он как кисет затягивается. И здесь вы его зафиксировали. На зубе очень просто, поверьте мне, вот сделайте, ну не знаю, 10 таких швов, и все встанет. Он очень, он дает такое сразу ощущение, когда ты... Его затянул, и он вот так, и у тебя все легло само. Это такое волшебство там начинает происходить просто. Так, крестообразный. Крестообразные матрасные швы, они э, по умолчанию выполняются субпериостально, потому что они фиксирующие, и их смысл именно в этом. Их есть два типа, они горизонтальные и вертикальные, мы... Используем оба, не путаем. Я не знаю почему, но как-то не все его воспринимают сразу, что он горизонтальный. Когда мы выполняем горизонтальный крестообразный шов, мы делаем два вертикальных вкола-выкола. Это важно, как бы от обратного делается вкол, прошились над косницу, выкол, потом мы пере... вот здесь осталась нитка, мы идем сюда, это над лоску там уже делаем опять вкол, видите, мы совмещаем как бы вот эти две точки, она опять будет верхняя. Сейчас я вдрисую, у меня руки не хватает. Делаем такой же вертикальный выкол. И вот наша ниточка здесь соединяется и завязывается. При проведении горизонтальных швов вколы и выколы вертикально соотносятся друг к другу. Как-то вот запомнить это надо. Я уже пыталась подумать, как это можно выложить каким-то методом, но пока у меня не заходит эта история еще почему-то. Вертикальный крестообразный шов выполняется проведением двух горизонтальных вколов и выколов. То есть вот Наоборот, все. Мы делаем вкол, здесь нитка, проводим, выкол. Потом ведем ниточку обратно. Ну, максимально, конечно, надо стараться, чтобы у вас совпадали вот эти точки, хотя бы как-то не очень далеко были друг над другом они должны быть. Вкол. Супер проходим, выкол и соединяем и завязываем. Здесь вертикальные вколы выколы по отношению к... Да, к вам, вот, вертикально, здесь горизонтальный Вот эти швы мы используем очень много и часто, это все прижимающие крестообразные швы, которыми мы будем фиксировать свободные десневые трансплантаты с вами, лоскуты, которые мы перемещали при каких-либо латеральных перемещениях. Это очень важные швы, которыми вы должны уметь пользоваться и знать, они должны быть в ваших руках, в арсенале вашем потому что ушьете вы обычным узловым или непрерывным вообще не имеет никакого значения это дело ваше просто вкуса а вот это как бы это важные швы которые вы должны уметь выполнять не знаю давайте мы закончим просто с корональным перемещением я готова две минуты ответить на вопросы дать вам передохнуть пять минут мы, потому что да как Вопросы тогда по корональному перемещению остались какие-то, коллеги. Это важно. Вы потом зависнете, потом мы начнем использовать этот метод в последующих. Он будет дополняться, да, как бусинки на него начнут нанизываться. Если вы базу не поняли, там будет провисание серьезное. Можно? Да, конечно. Вот, вот, вот, геронизированная, геронизированная, геронизированная, геронизированная, геронизированная, геронизированная. Да. Вот эта вот часть, смотрите. Да, да, вот Это здесь вот. Да, да. Еще какие-то вопросы у кого-то остались? Ну, вы должны выйти... Миллиметров, наверное, на 5 замокогенгевальную границу. Но вы по свободе лоскута, по мобилизации, когда вы будете делать расщепление, вы поймете, насколько он у вас мобилен в связи тоже с вертикальным разрезом. Да, он, если у вас не вы еще раз по вот, Да, надо затянуть, посмотреть. Насколько... Это вот, э, да, э, это все правильно. Именно так принимается решение. Но на 5 миллиметров выше мукогеневальной границы 100% он делается. Это минимум. Но на самом деле в этом ничего нет. Вы можете его сделать. Главное, чтобы он был не маленький. А если он чуть больше, чем он нужен, это не страшно, потому что там ничего такого сверхъестественного не происходит. Заживает там эпитализация за 5-7 дней, происходит в, этих, в зоне вертикального разреза. Там мгновенно все срастается. Тут, наверное, знаете, такая шутка про большого хирурга, про маленькие разрезы. Здесь как бы не навредишь, если вы сделаете больше, чем меньше. Ну, есть такой нюанс ювелирный вот так, чтобы вот он прямо именно оттуда лег. Ну, это не принципиально. Тогда быстро говорите. Шевный материал. Обратно режущая нитка. В редких, в редких, в редких, если биотип критично тонкий, я использую колющую нить, но всегда обратно режущей пользуюсь. Обратно режущая нитка, 6 нулей. Мононити, ни, ни, ни в коем случае не плетеные материалы. да? Да. Сам, почему нельзя плетеные материалы в парадонтологии использовать? Абсолютно На лет, Налета очень много. Там и та рана, которая ведется ну, не так просто, да, и пациенты не все справляются иногда с уходом за ней. А если там еще плетеная, там просто это грозди, вот, и грязи и налета. Ну и традиционно, просто вообще это вот европейская такая история, принято шить мононитями. Всю парадонтологию принято шить мононитями. Обратно режущий, да, все знают, как выглядит значок. Что, что должно быть нарисовано на блистере с, этим, с, с ниткой. Ну я вам покажу тогда сегодня, да, вот обратный конус. А почему в Альбину удивили, что обратно режущая нить? Потому Ага. То а. ну, угу. ну, уже это. Да. да. Почему колеще. Вы не прошьете, вы ни один суп при остальный шел в ниткой не сделаете. Это невозможно. Она у вас сломается, согнется или. Тем более такая тонкая, 6 нулей. Я свои швы, потом у меня еще я ультрасорбом много шью, и он в полости рта обесцвечивается под воздействием ротовой жидкости. И он становится абсолютно прозрачным. Этот, у меня 6-7 нулей, я потом в оптике снимаю, я вообще их не вижу. То есть такие всякие там почему нельзя нельзя вы пережимаете там очень тонко все ну представляете вот этот расщепленный сосочек он уже и так весь изнасилованный там и вы еще его прошьете пятеркой своей там же еще и вкол выкол двухкратный в каждой зоне идет Момент, как... А в чем проблема с 66? Шест... Шест... Вы ее не видите или не чувствуете? В чем проблема? Это недостаточность мануальных навыков. Это... это надо развивать. Не идти в зону комфорта. Нет, нет. Это не рост. Это тогда регрессия. Надо идти по путем... Преодоление трудностей. Да.